Меня зовут Жора. Хочешь себе AirPods? Я знаю, что ты хочешь. Короче, смотри, я знаю, что цена кусается. А, вот. Но у меня есть решение. Это наушники i9s-TVS. Их можно купить в интернете до 800 рублей. Я, например, заказал эти наушники на Бизоне. Всего лишь за 500 рублей. На Бизоне. Ну да, на Бизоне. Интернет-магазин Озон же мне не заплатил за то, чтобы я прорекламировал эти наушники и сказал, что я купил эти крутые наушники в магазине Озон, и доставка заняла всего лишь три дня. Ой, теперь Озону придется заплатить мне за рекламу. Получается так. Ну ничего, бизнес есть бизнес. Озон, пиши мне. Ну что? Приступаем а. к наушникам. Они поставляются вот в такой картонной белой плотной упаковочке. И давайте рассмотрим ее поближе. Сама по себе коробочка квадратная. На лицевой стороне изображение наушников. Здесь модель. 5.0 это Bluetooth, который установлен в этих наушниках. По бокам тоже название модели. Здесь пусто. А здесь изображены иконки. Это функции, которые поддерживают наши наушники. Ну и на задней стороне у нас наушники идут в тандеме с кейсом. А чуть ниже присутствуют сводки по времени работы и времени зарядки. Ну что, ребята, пора открывать. Но для начала, как делают во всех обзорах все блогеры, вот это мы отложим и будем смотреть, что идет в комплекте. Ребят, неужели вы повелись? Вы серьезно сейчас? У меня же обзор не как у всех. Сначала мы рассмотрим вот это, а потом что внутри. Напишите, пожалуйста, в комментарии, может быть мне одному не нравятся обзорщики, кто главную вещь откладывает. М? Но давайте вернемся к наушникам. Сразу при открытии нас встречает вот такой вот кейс. И на первый взгляд даже заядлые яблоко Мана яблоко Филы не могут отличить поделку от оригинала. А на второй взгляд могут. Почему? Потому что здесь должна располагаться оригинальная надпись. Здесь его, к сожалению, нету. Так же, как в оригинале, здесь есть разъем лайтинг. Заметили, да? Открываются и закрываются, как оригиналы, с помощью магнитов. При первом же нажатии на кнопку заряда становится ясно. Это подделка. Ведь оригинальный кейс и оригинальные наушники не просвечивают светодиоды. А теперь давайте посмотрим комплектацию. Она у нас, кстати, скромненькая. Я бы сказал, даже очень скромненькая. Ну, первое – это мини-инструкция на английском и китайском языке. И второе – это провод. И провод, как я уже сказал, не обычный, а лайтинг. Представляете? Абсолютно при каждом вынимании наушников из кейса вы будете слышать приятный женский голос, который будет вас приветствовать. Сейчас я их вытащу прямо около микрофона, а вы послушайте. Да, в этих наушниках также есть светодиоды, но не пугайтесь, они работают первые секунды. Потом они автоматически подключатся к вашему смартфону, и светодиоды выключатся. При дальнейшем прослушивании они гореть не будут. Помимо светодиодов на этих наушниках есть еще и кнопка, которая отвечает за их включение и выключение. И за синхронизацию. Но допустим, смотрите, вот пока он мигает, он у нас работает. Жмем и зажимаем. Издается характерный женский голос Power Off. Это значит, наушники выключены. Собственно, этой кнопкой я ни разу на этих наушниках еще не воспользовался, потому что при доставании наушников из кейса наушники включаются автоматически. Что первый, что второй. А сейчас мы подключим с вами наши AirTwits к телефону. Для этого нам понадобится включить всего лишь Bluetooth. Первым делом нужно включить Bluetooth. Включаем. Так, и теперь достаем наушники. Обязательно оба наушника. Раз. Два. Жмем поиск по Bluetooth. Вот эти иероглифы это не наши. Не наши наушники. Вот наши i9S. Жмем и дождаемся, пока выключится светодиод. Выключился. И статус подключено. Это значит, что подключение. УДАЛОСЬ! Теперь включаем AirPods и смотрим светятся они или нет. Как видите, ребята, наушники работают и при этом светодиоды не горят. А сейчас быстрая информация. Наушники работают 2 часа, Заряжаются 40 минут. При зарядке кейс светится красным цветом. Сейчас синий цвет, когда он заряжает. Красный цвет при зарядке. Кейс может заряжать наушники более трех раз. Если у вас Android, рядом с Bluetooth есть колоночка с зарядом. То есть показывается заряд, сколько осталось. И когда наушники садятся, они начинают мигать только красным цветом и опять девушка с приятным голосом говорит мужик у тебя садятся наушники пожалуйста поставь их на зарядку а хотите я вам сейчас еще прикол покажу ну тогда смотрите вот сюда это так настраиваем бемц бемц вот смотрите на bluetooth наушники Достаем, надеваем Чуть-чуть ждем, они мигают, видите? па -бам! Как настоящие AirPods, ребята! Видали? До чего техника дошла, а? Еще из плюсов этих наушников хочу отметить то, что они магнитные Не то что кейс Магнитный, это понятно, это классно А сами наушники магнитные, как оригиналы, они не выпадают из кейса Ну ладно тебе, Жора, скажете вы Не выпадают из кейса, ну и нормально, какая разница А я вам скажу самое главное, из ушей-то они тоже не выпадают Могу это доказать, то есть у меня очки даже из глаз выпадают А Air Twins нет Вот смотрите, могу доказать Подводим итоги по шкале от 1 до 10 я поставлю этим наушникам твердую восьмерочку. И это будет правдивая оценка. Ведь менее чем за 800 рублей вы получаете реплику размером кейса и наушников один к одному к оригинальному. Идентичный дизайн и разъем для зарядки. Лайтинг. Звук в этих наушниках приятный, низкие частоты передают хорошо, а басы приличные. Из минусов этих наушников могу отметить светодиоды, как на кейсе, так и на самих наушниках. И кнопку на наушниках. Подводя итог, скажу, что наушники реально стоят своих денег. И их нужно брать как для себя, так и на подарок. Ну и на этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И я увижусь с вами совсем скоро. Пока-пока.